Легкие закуски я делаю не только по праздникам, но и в обычные дни, люблю добавить что-нибудь к основному блюду, да и перекусить такими вариантами всегда можно, этот рецепт стал одним из фаворитов. Расскажу, как приготовить фаршированные вареные яйца, начинка будет выступать смеси сыра, зелени, горчицы и малинеза, поэтому блюдо получается очень нежным, никаких острых вкусов не должно быть, в этом вся фишка рецепта но вы можете решиться на эксперименты и пойти другим путем, поменяв ингредиенты. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. Заранее отварите яйца вкрутую, затем разделите их на половинки. 2. Белки оставьте, а желтки переложите в миксер, туда же добавьте горчицу, сыр и майонез. 3. Также добавьте соль, сок лимона и перец. Взбейте массу до единой консистенции. 4. В это же время мелко нашинкуйте всю зелень. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. 5. Затем зелень перемешайте с яичной массой. 6. Нафаршируйте белки и начинкой. Украсьте закуску по желанию. Приятного аппетита! Подписка на канал гарантия свежих вкусных рецептов. А теперь ингредиенты: козий сыр 60 грамм яйцо 12 штук, зеленый лук, 2 штуки, перо, майонез, 4 столовые ложки, эстрагон, 1 штука, веточка, петрушка, 2 штуки, веточка, дижонская горчица, 1 чайная ложка, лимонный сок, 0,5 чайных ложки, соль, 0,25 чайных ложки, черный молотый перец, 0,25 чайных ложки, паприка, по вкусу, количество порций, 1-2. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Всем добра, заходите еще.